MyDexPay Каковы требования к профессиональным консультантам? Профессиональный консультант должен обладать характеристиками и видением, чтобы квалифицированно представлять проект и вносить свой вклад в его развитие. Для того, чтобы иметь право на консультирование, проект должен иметь инвестиции в оговоренных суммах. Он получает бонус от прироста глубины в зависимости от суммы инвестиций. 5% бонус от первой глубины, когда сумма инвестиций составляет 10 000XMD. 4% бонус со второй глубины при наличии суммы инвестиций 100 000XMD. 3% бонус от третьей глубины при сумме инвестиций 0.5 000, 000 XMD. 2% бонус с четвертой глубины при сумме инвестиций 1 000, 000 XMD. 1% бонус с пятой глубины при наличии суммы инвестиций 10 миллионов XMD. Бонусы за глубину продолжают действовать до тех пор, пока соблюдаются условия. Но если советник уменьшает сумму своих инвестиций, то он начинает получать бонус с глубины в соответствующей сумме его текущих инвестиций. Если инвестор прекращает инвестирование, его консультационные права также аннулируются.